Здравствуйте. Меня зовут Лариса Панова. Я из Санкт-Петербурга. В мае этого года я прошла обучение по курсу онлайн профессии риэлтор, который проводили Дарья Горлен и Антон Дробот. И теперь хочу дать свой отзыв по этому курсу и о том рассказать, как он повлиял на меня лично. Значит, признаюсь, что в профессии риэлтор я новичок. Так сложилось, что более сорока с лишним лет я была успешным специалистом в медицине, врачом. Но в этом году я поставила перед собой новую цель ⁇ овладеть новой профессией. На Но недаром год. Крысы. Вот. А я Ован, крыса. Поэтому ничего тут удивляться не приходится. Я решила, что это мой год. И э, в начале февраля э, пошла в агентство недвижимости Санкт-Петербург э, в роли стажера. Через полтора месяца я прошла первый, сделала свою первую сделку. А еще в конце апреля Побывав на одном из вебинаров, которые проводили Дарьи, Дарья и Антон, я загорелась очень большим желанием освоить новые инструменты, которые помогают риэлторам стать более успешным в своей профессии. И как не уговаривали меня мои знакомые, родственники, и близкие люди посмотреть свой паспорт, они намекали на том, что мне уже много лет. Ну, на минуточку мне 65+. плюс И она все это нагло отвечала, что кто придумал судить о возрасте по числу промелькнувших лет. Вот. Совсем не это главное. И вообще паспорт, э, возраст нужен только паспортам. Потому что на сегодня, и до сих пор у меня бытует такое мнение, я его все время придерживаюсь, что нельзя чураться ничего нового. Если ты хочешь сам измениться и э, изменить те условия, в которых ты находишься, то изменись сам. По-другому говоря, будь в тренде. Короче, сказано, сделано. И я пошла на курс. Что можно сказать о курсе на сегодня? Курс... Просто обреченный успех. Вызывает полное восхищение. Высокий профессионализм и Дарьи, и Антона. Их умелая подача сделать самое сложное самым простым. Они в, таком доступной, в такой доступной форме доложили нам самые сложные вещи. Вот. Убедили, что это доступно каждому. Причем они старались в течение всего курса нас поддержать, ободрить, э, дать ответ очень подробный на самый э, сложный вопрос. И все это проходило в очень дружелюбной э, и деловой атмосфере, и, конечно, э, не могло не оказать своего влияния. Главное, что нам дали... Проверенную э, теорию, которую мы сумели, и это самое главное, э, в процессе обучения проверить на практике. Каждый сам для себя. И как итог, это все не могло, так сказать, не закончиться э, по-хорошему. То есть прекрасно не закончится. Мы каждый получили свой отличный результат. В конце сайта. В конце курса у каждого обучающегося был уже свой сайт. Каждый сумел пройти модерацию рекламных кампаний, почти каждый, запустить сайт, начать получать заявки, а наиболее э, быстрые они сумели даже провести свои сделки. Как итог? Это почти для каждого. Что касается меня, то мы с вами понимаем, что у каждого человека свой темп. Кто-то работает как сороконожка, вот, а у кого-то темп средний. Я скорее отношусь к последнему типу. Вот. Может быть, это от характера, а может быть, это связано с тем, что с компьютером я на большое вы. Однако к концу курса я, как все, тоже имела свой сайт. Но запустила я его только через две недели. За это время я его расширила. В частности, расширила перечень объектов, которых подлежали показу, представлению. Что же происходит на сегодня со мной? А на сегодня... Я могу сказать, что я невероятно благодарна судьбе за то, что мне представилась возможность пройти обучение у таких классных, вот, крутых, я бы сказала, профессионалов по недвижимости, как Антон и Дарья. Благодаря обучению, полученным новым знаниям, у меня изменилось видение профессии риэлтора. Я Изменила свое отношение с клиентом. Они на сегодня у нас более доверительные взаимоотношения. Я не останавливаюсь на достигнутом. И понимаю, чтобы быть востребованной, надо быть более сведущей в другим, других областях недвижимости. И в августе месяце я прошла уже аттестацию, на месячном, по итогам месячного курса работы с новостройками, который проводила Market Pro. В итоге на сегодня повысилась моя самооценка, и я на сегодня считаю, что значит, одолела себя ну, так сказать, повысила, не то просто повысила свою оценку, но и победила в борьбе с собой. И вот как никогда сегодня, на сегодня, я считаю, что для того, для успеха, нужно, не самое главное, надо понимать, не самое главное, быть самой умной, а гораздо важнее быть мотивированной, настойчивой и упорной. И тогда все получится. И я убеждена, что успех в моей новой профессии, он не заставит себя ждать, если я буду настойчиво применять знания и инструменты, которые получила во время обучения в своей ежедневной работе. Я выражаю еще раз огромную благодарность Антону и Дарии. Анне, как куратору курса вот, и всей группе технической поддержки. Спасибо всем за э, такую высокую профессионализм, и хочется вам всем пожелать самых больших достижений самых больших вершин в своем таком сложном, но таком нужном деле. Вот. И пусть завтра у вас всех будет лучше, чем вчера. Спасибо.